Завершился региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников по информатике, которая проходила с 14 по 18 января на площадке СУНЦ, IT-лицея Казанского федерального университета. Все подробности смотрите в сюжете. Абсолютно победителем регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по информатике среди учащихся 10 классов. В 2021-2022 учебном году становится Родионов Валерий Витальевич, учащийся в лице имени Николая Площадка Сунц-Айти-лицея уже второй раз становится местом проведения Всероссийской Олимпиады школьников по информатике. Олимпиада проходила в два этапа. В ней приняли участие школьники седьмого по одиннадцатый класса. Основные задачи были посвящены программированию. Созданы все условия для того, чтобы проводить эту олимпиаду. Место проживания, самое лучшее. Проведение в аудиториях комфортно, удобно. Есть все технические условия и есть все ресурсы для того, чтобы эту Олимпиаду по информатике ежегодно проводить именно в IT-лицее. Ребятам нравится, нравится нашим педагогам, учителям, которые готовят ребят, руководителям команд. Поэтому огромные слова благодарности руководству, администрации IT-лицея, Казанскому федеральному университету за созданные современные самые лучшие условия для проведения Олимпиады по информатике. В этом году в интеллектуальном состязании приняли участие 228 учащихся республики. Из них 76 стали победителями и призерами. Среди них 11 учащихся из лицея имени Николая Лобачевского КФУ, 18 из СУНС IT-лицея.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 Напомним, 2022 год в Татарстане объявлен годом цифровизации. Это прекрасная возможность заявить о себе для будущих специалистов в этой области. Олимпиада по информатике для этого станет прекрасным шансом. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюс.